Всем привет! В сегодняшнем обзоре 101 метр с ремонтом прямо возле Зимнего театра. Цена подарок судьбы. Для тех, кто не знает или не помнит, как выглядит Зимний театр, выглядит он именно так. Вот так красиво, особенно в свете заката. До моря буквально несколько минут пешком. Сейчас на ваших экранах жемчужина и реально вот от этого места до нашей квартиры идти две минуты пешком. Правда красиво, да? На закате выглядит зимний театр. Это, чтобы вы понимали, район Золотого Треугольника. Чтобы здесь появилась квартира меньше, чем 200 тысяч за квадратный метр, ну это реально подарочная стоимость. Давайте сейчас вам покажу дорогу этому дому покажу его окружение и потом озвучу стоимость. Смотрите, я еще не отошел от зимнего театра. Я уже практически пришел. И вот еще, смотрите, прямо возле дома есть вот такой уголок фитофантазии. Прямо возле дома, куда вы абсолютно бесплатно можете прийти прогуляться здесь, вот посидеть на этом пенечке, понаслаждаться жизнью, посмотреть вот на эту искусственную уточку, вот на все это красивое варшафное озеленение. Прямо две минуты от вашего дома, и вы вот в таком... Какой две? Одна минута? И вы вот в таком чудесном уголке. Я знал, что он здесь имеется, но почему-то сюда я не заходил. Вот. Воспользовался, так скажем, случаем и заодно показываю вам, что тут еще. Что же тут еще? Это еще не все. Здравствуйте. Можно так на лавочке посидеть тут. Вот что еще хотел показать. Здесь есть, скажем так, второй отдел этого уголка, да, фитофантазии. Здесь он находится. Вот. Здесь есть пруд. По газонам не ходить вот такой прудик прямо вот вы вышли из дома и сразу можете сюда пойти погулять не знаю рыба тут клюет или нет шучу конечно вот такая красота цена вас приятно удивит вот так выглядит сам дом и наша квартира, она получается с отдельным входом. Она, как бы, этаж цокольный, но под нами еще есть какое-то помещение. Итак, заходим в квартиру. Это такой небольшой тамбур, назовем вот так. Объект находится под охраной. Это действительно так заходим в квартиру с левой стороны газовый котел это собственно все системы охраны общая площадь 101 квадратный метр большой санузел здесь теплые полы имеется и ванна и душевая кабина такой большой водонагреватель на всякий случай это что у нас Раз стиральная машинка два стиральная машинка я так понял ремонт делал все около 10 лет назад поэтому возможно где-то потребуется косметика это первая спальня квартира не совсем в презентабельном виде поэтому если что извините зато цена вот вид вот такой, как бы обычный, но здесь никто под окнами вам ходить не будет, потому что территория закрытая, повторюсь, охраняемая, и вход э, к этой квартире только для этой квартиры. Значит, это кухня-гостиная. Давайте со спальня со второй. Вторая спальня. Она без окна. Как бы сочинский вариант, скажем так, да? Кухня, совмещенная с гостиной. Просторная вот такая кухня. Камин, кстати, он рабочий. Посудомоечная машинка есть. Плита электрическая. Повторюсь, в окна никто подглядывать не будет. Смотрите, это соседнее здание. Там просто лестница. Еще одно окно. сам диван И вот он, камин. Он в рабочем состоянии. Вот он прям греет. То есть, вот такая квартира. Большущий кондиционер. Повторюсь, общая площадь 101 квадратный метр. Забыл озвучить. Теплые полы не только в санузле, но и в зоне, где находится кухонный гарнитур. Статус апартамента стоимость 17 миллионов 800 тысяч, и это очень низкая цена для этой локации. Средняя стоимость тут 350 тысяч за квадрат. Готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. Не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал, в инстаграм. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.